Я хотел, чтобы ты послушал, я в три минуты, наверное, уложусь, да, а, а потом ты решишь, будешь ли ты в этом участвовать, и если будешь, то определишься с форматом, формой своего участия. Окей. Три минуты, готов? Слушаю. Итак, краткое изложение с комментариями, я не трогаю, поскольку там все осмысленно, все понятно. Про наблюдение о том, что большинство людей думать не хочет. Это все совершенно справедливо, это требует обсуждения и движения. А вот 21 августа в 23 часа Андрей Ракин выложил пост под названием «Дурак, подлез в герой», который представляется мне каноническим, христоматийным образцом шума, который мы... Пытаемся интерпретировать как информацию. Я и скажу из того, что информация это сведения, которые позволяют другие сведения, другие данные актуализировать. Сами по себе знаки, сами по себе какие-то символы, сами по себе информационные сообщения по корме таковыми по содержанию могут не являться, поскольку они могут повторять уже известные вещи. То есть в 9 часов утра мы получаем сообщение о некоем событии. После этого первого сообщения эфир пухнет от повторений этого сообщения. Но все эти повторения информации уже не являются, они есть шум. Посмотрим на текст Андрея Ракина. Начинается со слов «дурак, подлец, герой». Слова эмоционально окрасаны. Непонятно, как к этому относиться. А дальше скобки. Это совсем уж безумный лонгрид целых 8 страниц. Подозреваю, что Андрей Ракин не знает значения слова «лонгрид». Long «Лонгрид» -grid. Long -grid, кажется ему длинный текст. На самом деле в интернете «лонгридом» называется текст другого рода. Это текст не обязательно длинный, но обязательно обстоятельный, подробный, многофакторный, который сложно объясняет, может быть сложные, а может быть непростые вещи. Но это всегда непростое объяснение. Дальше. Восемь страниц, но для меня очень важен, так важен, что я его повторяю каждый год. Стоп. Повторяю каждый год. Смотрим на дату публикации. 2016 год. 2016 год. То есть всякий текст, который повторяется хотя бы дважды, на второй раз является собой шум. И чем больше текст повторяется, тем больше в нем шума и тем меньше доли информации. На этом анализ текста прекращается, потому что вопросы о том, кто, кому, почему, когда, зачем, и всякие другие вопросы, которые в данном случае хорошо было бы задавать, задавать уже бессмысленно. Человек, который написал этот пост, не отдает себе оттет в том, что он делает. Он не представляет, что такое ответственная коммуникация. Помнишь, мы с Богданом и да. кто там тогда был еще? Да, вот ответственная коммуникация, это было слово читание, родившееся у нас в разговоре на четверых 8 лет назад. Очень Дмитрий еще был. Да, да, да, Дима был. Вот мы на четверых тогда очень обсудили важную вещь. Что такое ответственная коммуникация? Вот, вот Андрей Ракин не готов к тому, чтобы говорить вот в формате ответственной коммуникации. Точка, конец текста. Это все, что я хотел сказать. Не уложился в три минуты, четыре потребовалось, но... Тем не менее, информативно аргументированно. Не очень понимаю, что тут еще обсуждать. Ну, то есть, можно обсуждать твой стиль, можно обсуждать отдельные мелкие грехи, но суть твоего заявления понятна и, в общем, как бы больших возражений не вызывает. А к тебе вопрос можно? Да. А почему ты привел текст Андрея? Потому что этот текст я прочитал впервые, во-первых. Во-вторых, он у меня вызвал некоторый набор некоторых мыслей, которые, собственно, содержатся в, в, в моем тексте. И, и мне было интересно еще, насколько люди смогут сопоставить два этих текста. Потому что помимо того, что отмечаешь ты, это не входит в шум, по крайней мере, вот в той схеме, схеме, которую ты предлагаешь. С другой стороны, это тоже шум. Там очень много э, э, слов, которые выражают э, достаточно простые мысли. Вот Там много аргументов, которые за аргументы признать нельзя. Там есть цифры, которые взяты с потолка. И по поводу этих цифр тоже много рассуждений. Вот. Поэтому вот мне интересно было, причем я сначала ну, в силу того алгоритма Фейсбука, который мне под властен, опубликовал перепост. Он у меня опубликовался. А потом я уже добавил туда свой текст. И пока я добавлял свой текст, люди читали текст Андрея и реагировали на него. Мне очень интересна в данном случае реакция моих читателей. Вот так скажем. Поэтому я это и опубликовал. То есть это была, с твоей стороны, некоторая провокация? Можно так назвать, хотя я и не вижу. Скажи, данных. пожалуйста, для того, чтобы я правильно понимал и двигался дальше. Текст Андрея Ракина, он впервые у тебя эти мысли, как бы сказать, актуализировал? Или это мысли, которые тебе и без Ракина, до Ракина приходили в голову? Да, но мне не приходило в голову э, их... Их, э, их сформулировать. Скажи, пожалуйста, а э, других э, людей, которые бы те же мысли артикулировали, ты не встречал? Ну, я сейчас на память не вспомню, но даже если встречал, в тот момент они у меня не вызвали э, такой реакции. Mm. То есть я... вот так совпало? совпало да? Да, да, это стохастический процесс. Да, понятно. Но для меня оказалось несколько иначе, поскольку мысли изначально давние, старые. Можно сказать, я на эту площадку вступил как на уже такую хорошенько затоптанную танцплощадку, на которой там я не знаю, в детстве когда-то ходил на танцы, да, mm -hmm. и вот я дежавю некое почувствовал, значит, я пришел на танцплощадку, где я впервые, значит, приходил, учился знакомиться с девушками в возрасте, там, не знаю, 14 лет, да. Вот эти мысли показались мне настолько же новыми и актуальными в 70 лет, как преодоление робости в обращении к девушкам в возрасте 14 лет. Ты понимаешь, что в 70 лет никакой не ни малейшей робости в обращении к девушкам у меня уже нет. Я на это могу сказать две вещи. Первое, что твоя реакция очень хорошая в том смысле, что она другая. Более того, она как бы не но она, конечно, напичканная эмоциями, но все-таки разум в ней преобладает в этой реакции. Она осмысленная в итоге. Ну да. вот. А вторая вещь, не забывая о некой субъективности. Вот ты мне сейчас напомнил о том, что есть и другой вид шума. И не всякий шум... Как бы, как в том анекдоте, ах, это музыка навеяла, да? Да, вот смотри, вот этот твой рассказ про девушек и танцы, и 14 лет, не 14 лет, это тоже можно назвать шумом. Можно подумать, может быть, назвать другим словом. Нет. То есть очень многие наши э, истории по случаю... Аргументы по случаю косвенные, непрямые, они могут выступать в какой-то ситуации нет. в шума. Например, когда они избыточны. Нет, нет. Для этого я совершенно четко разделяю составляющие, mm -hmm. а мысли, рацию, да. чувств, эмоцию, да. а? И э, того, что там у нас э, непосредственно э, называется «действие». Э, я побуждение к действию, некий волевой импульс, интенцию, побуждение к действию. Так вот, информация это то, что может быть и прежде всего сопряжено с рациональной частью, но не только может быть и эмоциональное, и интенциональное а, проявление информации. И тогда эта информация новая. То есть, что чувство добрые я лирой возбуждал. Да? Вот пробуждал. Чего он Пробуждал. Так вот, можно говорить о каких-то банальных, Скажем так, ну, в конец истохтанных, можно сказать, даже изношенных словах, да? Слова у нас до самого важного там, ветшают как платье, помнишь? Хочу сиять, заставить заново величественнейшее слово, а дальше партия, Значит, заставить заново величественнейшее слово... Это тоже информация, но информация чуть-чуть другого робота: информация, в которой инстинкциональная, или я не знаю, побуждающая к действию, действенная.